Всем привет дорогие друзья, сегодня у нас в студии черный ящик Сегодня будем смотреть часики Тоже, так скажем, дебют у нас на канале, не было никогда, давно я к ним приглядывался Вот такой плотный у нас туннель картоны Приятная коробочка Бодери Тактильно очень тоже приятная, с логотипом, тут на китайском, на английском вот эта вещица, вон видите, донышко какого такого рыжего цвета, кожзам или бумага такая интересная, ну тактильно как кожзам. Сейчас я немножко из кадра уйду, потому что все это разобрать очень плотно, ну плотно до такой степени, что не раздражает, да, вызывает некое уважение, что все вот так вот приятненько выглядит. Внутри мануал, английский, китайский, брендированная тряпочка бодоре в подарочек посмотрите какой какой кейс вот такой вот бокс для часов тоже тоже так сунут ох, ох и не достать посмотрите какая прелесть а? ну могут же разве можно вот это сравнить Тандоре. Там две тысячи, две с половиной Разница, ну грубо говоря да, В рознице Три от силы Две с половиной, три тысячи Ну вот даже сама упаковка Там просто картонная коробочка Ну и к часам сейчас поближе перейдем Тоже они мне в исполнении понравились Значит тут тоже у нас логотип Бодыри. Все аккуратненько сделано Внутри тоже у нас как бархат. Все приятное, тактильно. такой Ворс мелкий, приятный. И на донышке что там у нас осталось? Карточка продавца, ребят. Ну и а, там пленочки, которые с часов снял. Было немного. Да, карточка. Серийный номер, ну, не заполненная. Так, итак, ребят, это в сторону. Редко, да, когда... Возникает желание уделять столько времени упаковке. Я, кстати, ребята, вам часы не показал. Часы-то в сторону я отложил, чтобы не ковырять. Будем смотреть в корпусе саба, да, сегодня. Давайте сейчас соберу боксик, уберу в сторону. Продолжим с вами. Пока я собираю, хотел бы очередной раз поблагодарить ребят, которые покупают часы снятыми пленками, то есть они являются спонсорами да, наших вот этих всех посиделок иначе их не назвать то есть люди, которые не то что купили потом прислали на обзор а получается сначала мы с вами смотрим а потом отправляем им низкий поклон, спасибо большое вам с помощью вас я что-то для себя открываю новое. даже просто коммуницировать вот в этой так скажем сфере, да, и для себя новой, и вот вообще по большому счету брать, если интернет в целом, да, ну, то есть мы с помощью канала там объединились, там несколько сотен людей, тысяч, которые вот здесь находятся, и вот так скажем, разделяют мою радость от того, что я что-то получают, проходит через меня, набираюсь какого-то опыта, визуально удовлетворяю себя, так скажем. Иногда и себе что-то перепадает. Ну ладно, все, за отсылочку извиняюсь, ваше время, чтобы не занимать. Но говорю, не могу не поблагодарить, 4 минуты мы уже вату катаем. Значит, референт данной модели у нас BDA007. Давайте с люмчика. Люминофор, ребят, чтобы вы понимали, вот эти все соты маленькие, они тоже с люминофором. То есть, вот видно, да? Вам? У нас суперлюминово. сегодня на метках и стрелках. Жемчужинка. Вот так вот. По браслету у нас по ушам 20 мм. Водозащита данного экземпляра 100 метров. Хотя и головка завинчивается, и задняя крышка. Могли бы приврать, но почему-то не стали. В будке у нас сегодня Miota 8215, но еще та миота, которая не прошла доработку. То есть в данном экземпляре стоп секунды нету. На борту сапфир с антибликом толщиной 2,5 мм. Толщина сам, самих часов 12,5 мм. Опять же, не крупненький экземпляр. И раз мы с торца с вами посмотрели, стекло немножко на микрончик выглядывает. По Безелю 41, Безель с левой стороны. Получается, здесь у нас наплыва не видно. А вот с левой стороны, если обратите внимание, да он немножко выступает за, так скажем, черты корпуса. От уха до уха 48, снова все компактно, приятно. 18 рука, сейчас примерим. Толщина, не толщина, вернее, а вес данного экземпляра 88 грамм. Вставка на безеле керамика. Безель 120 кликов, однонаправленный, все как положено. Давайте на руку. На руке вот так вот смотрится. То есть, все облегает. Все симпатично. То есть, у кого сабы были, там, я имею в виду хамажи, да, они примерно посадку уже знают, эргономику. Сидят прекрасно. Вот такой вот экземпляр. И давайте поподробнее теперь из приятного. Ремешок, ребят, очень толстый, но при этом, ну, я не знаю, удивительно эластичный. Вот прям мягкий, разнашивать не надо. Крупная строчка, вот такая симметрия. Да, не знаю для чего. Не, не, не, я бы не говорил, что ой, ниток не хватило. Там ну, явно на что-то намекали. Аккуратная, вот такая вот перфорация, да, для не перфорация даже, а отверстие для язычка. С обратной стороны тоже печать приятная. Вот ширина двадцатка указана и кожа. Значит, тренчики широкие, такие прям массивные. Нулевой у нас зафиксирован, прошит. Приятная очень бакля, хотя опять же стальная, да, то есть может кого-то будет отторгать такое сочетание. Но я начал себя ловить на мысли, может быть они себе объясняют это тем, что чтобы э, бронза не пачкала руки вот у нас здесь и крышка стальная есть, да? И как бы бакля стальная. А уже сами часы бронза. А, значит, возвращаясь к вопросам о том, пачкает или нет, повторюсь, То есть я летом у меня открытые рукава, там футболки. Иногда там, ну, я замечаю что-то следы, допустим, от бронзы смывается все элементарно. И одежду я не пачку белого ничего на мне нет манжетов там каких-то рубашек строгих. Так что если белое что-то будете носить, будьте аккуратны. А так, в принципе, я только на руках находил. И то следы под часами, да, то есть не то, что я часами что-то испачкал. А вот когда под часами рука потела, иногда снимал и там немножко вот помарок было, которое все, сму, все смывается. Значит, вернемся к Бакле. Такая комбинированная, она отпискоструенная. Тут ну, вроде как сатин сделан. Логотип, ну, приятная. На самом деле очень приятная. Как и в целом, весь ремень. Да, один ремешок чего стоит. Кл классный. Вот зиму вообще огонь будет. Летом может быть купаться, кто-то захочет, тоже как бы, это все сугубо индивидуально, но вот сам ремень очень хороший по исполнению. Теперь непосредственно сами часы. Задняя крышка у нас вот так вот выглядит с черепахой в волнах. То есть литье тоже очень приятно. У нас 23 год на дворе. Здесь написано 22. -й. Год где-то они прятались. Может собирались год, не знаю понятное дело, бронза у нас здесь написано Бодери, здесь логотип Бодери, 100 метров водозащита. По корпусу классические, останавливаться не на чем, все аккуратно сделано, грани все ровненькие. Головка очень интересная, вот нарезка да, в виде таких наконечников копий сделана. Тактильно очень приятно, еще приятно удивило то, что работать приятно работать приятно в каком плане. Есть некоторые часы, которые приходится прижимать, да, заводную головку проворачивать назад, чтобы они садились на резьбу, а потом вперед. Упрощает, когда не можете попасть в первый раз. То есть здесь в данном экземпляре, вот, ну, на удивление, она просто назад вообще не двигала, она садится элементарно. Ну и раз раскрутили, давайте покажу вам, что стоп-секунды нет. Вот, то есть два щелчка, секунды продолжают идти. Для кого принципиально, то есть обратите на это внимание. На головке логотип. Еще раз повторюсь, головка просто, просто шикарно сделана. Сам безель тоже, хват очень такой уверенный, так скажем. Тут прям шестерня нарезана. Геометрия тоже все четенько, вставка керамика повторюсь. Однонаправленный, жемчужина есть. Но он мягенький, ребят. Вот очень мягкий, вроде так не люфтит, все нормально плотненько, но ход очень мягенький то есть если будет где-то чиркаться скорее всего будете сбивать в ноль встает отлично и еще так скажем да вот то вокруг чего это все собралось циферблат вот черный циферблат, на него нанесены в виде сот вот такой рисунок, который подсвечивается печать то есть, накладного ничего нет, кроме окошка даты и меток, да? То есть, вот это бодри, это все печать. Что приятно удивило. То есть, какая-то концепция, во-первых, есть, потому что капля на секундной стрелке тоже в виде октагона шестигранника вот этой соты. Значит, метки такой же формы. Сам циферблат завязан на этом. Стрелки, читаемость прекрасная. Вот под некоторыми углами, видите, они как будто такая технология стелс. Все пропадает и видно только люминофор. Люминофор такой приятный, такого, знаете, такой чуть с персика цвета. Но сам люм не очень такой прям ядерный, да, так скажем, слабенький люминофор. И если метки видно еще более-менее там, то вот сами соты, конечно, надо подзарядить конкретно, чтобы их увидеть Я вообще, когда пришли, то есть я думал вообще, что, что соты не подсвечиваются Я вспомнил на фотографии, что они подсвечиваются И уже фонариком, когда полез, тогда увидел Это единственное, так скажем, ахиллесова пита в этих часах для меня лично Это вот конкретно вот люминофор я списывался с продавцом, кстати, говорил: ребят, ну что там, не хотите поработать? Как бы часы в целом оставляют очень хорошее впечатление, такое прям положительно плотное, да? ну, прям крепыш. И вот такой люминофор. Они говорят: вы знаете, там вот экспериментируем до сих пор. У них, кстати, в данном корпусе есть, по-моему,. В стали точно есть что-то там про титан написано, может, в титановом корпусе есть. В общем, там модели есть еще другие. Можно посмотреть. Я ссылку оставлю. Где люминофор, не люминофор, где вот метки люминофора, да, нанесены белым. Говорит, вот с белым у нас хорошо получается. Люм светит долго, ярко, как бы проблем нет. А вот эта вот смесь именно вот этого вот персикового оттенка, такого винтажного, да, и люминофора вот дает немножко слабое свечение. Ну, это как он не объяснил. Но, тем не менее, мог бы вообще не объяснять. Но, к слову говоря, очень такой отзывчивый человек. То есть, общались, все ровно там, по поводу механизма поговорили. Я ему говорил, допустим, стоп-секунды. Нет, там не рассматривайте nh 35 сувать в свою модель, потому что ценник одинаковый. Но, ребят, тоже... И по комментариям, и так понимаю, если я, допустим, склоняюсь больше в сторону NH-35, есть армия поклонников, которая считает, что как бы, им мио такая, она постабильнее, 82-15, и больше нравится. Но на вкус и цвет, повторюсь, как любителей часов Rolex, так и Востока я одинаково уважаю. То есть я не хочу говорить, что кто-то достоин лайка где-то, кто-то нет. Поэтому как-то так. Все, ребят, всем добра, крепкого здоровья, часам точного хода, а вам удачных покупок. Пока-пока.